Смотрите какой писец у нас так продается. 149 гривен. Называется тачер. Ир почем доллар сейчас? 27-28. гривен за доллар. Вот посчитайте сколько это долларов. Стоит пластмассовая херня. По-другому не скажешь. Который открываешь верные ручки. Нажимаешь на кнопку инструмент для беспрочного контакта с простого меня дурка косит наши ряды по-другому не скажешь так привет всем дядя Миша вырвался наши шашлыки хоть я и не и не строитель совсем от слова от слова совсем но день строителя буду отмечать у нас тут вся семья со стороны жены что, вы, дядя Витя, не знаете, куда тыкать? Ну, уже ж опытный взрослый человек, ну? О, кум едет. Вижу кума. Кто заказывал тараночку? Какой лящик, аж светится. О, это рыбка. Это какие колбаски? Карпатские. Паские. Стал какой? Это новые. Свинина. Да. Свинина, говядина сортируем. Пацаны, что у вас тут? Особняк. А? Особняк, Особняк строить? Нехилый у вас тут особняк. <тит> Нормально.